Приветствуем на нашем канале, решили разобрать ситуацию ну, которая волнует очень многих водителей. То есть, когда причиной ДТП стал гололед. Это самая сложная категория дел в плане споров с дорожными коммунальными службами из-за того, что дорожное покрытие не было своевременно обработано. То есть, огромное количество водителей обращается к нам с такого рода делами. Но практика показывает, что работать можно по сути с процентами 5 из этих дел. То есть, первое, нужно не забывать, что если на улице гололед, то скоростной режим должен выбирать водитель. Это не значит, что он должен умещаться в те рамки, которые предусмотрены правилами дорожного движения для того или иного участка дороги. Там же в правилах и написано, что с учетом дорожной обстановки водитель сам должен выбирать скоростной режим. Проблема возникает в чем, что неверно выбран скоростной режим, из-за этого произошло ДТП, в это же время на улице метель, машины накатывают дорогу, коммунальщики не успевают ее обрабатывать. Тут нужно понимать, что у коммунальных служб также есть нормативы. И если произошло ДТП на гололёде, когда была метель, когда на улице были осадки, то бороться за возмещение в данном случае бессмысленно. Нужно понимать, что для каждой категории дорог установлены э, нормативы их обработки песчано-соляной смесью либо от кристаллическими реагентами. Э, в связи с этим э, нужно понимать, на месте не каждый в состоянии разобраться, что это за категория дороги, э, когда э, ее должны были обрабатывать, когда ее обрабатывали последний раз. Если был продолжительный промежуток времени между осадками, и наличием льда на дороге тогда уже можно ну, рассматривать вариант, что с этим можно работать в зависимости от разных категорий дорог в зависимости от видов, классов дорог нужно понимать, что нормативы обработки дороги и снегоуборки составляют от 2 до 15 часов порядок оформления такого события достаточно Типовой он также урегулирован приказом 1395 по оформлению ДТП. То есть, если произошло ДТП, то необходимо вызвать полицию. И добиваться составления акта обследования конкретного участка дороги. В акте должно быть зафиксировано, что конкретный участок дороги покрыт льдом и на нем не произведена обработка реагентом и песчано соленой смесью. Также желательно привлекать аварийного комиссара. Для чего это важно? Для того, чтобы в суде доказывать вину дорожной или коммунальной службы, нужно показать, что на определенном расстоянии дорога не обработана, а не конкретно в данном участке, то есть необходимо сделать объезд по трассе нескольких километров и зафиксировать, что дорожное полотно не обработано на определенной его длине. Это в дальнейшем упростит доказывание. То есть при наличии акта обследования, при условии, что не составлялся протокол по 124 статье на водителя, при наличии свидетелей их можно также остановить какие-то машины, договориться с людьми и э, записать их данные. Если полиция отказывается принимать от них пояснения, можно э, принять их самостоятельно и ну, приобщить либо сразу, либо потом к материалам дела об административном правонарушении. При наличии материала выезда аварийного комиссара, это рапорт либо аварийный сертификат, где будет зафиксировано нарушение и будет зафиксировано наличие гололеда на определенной протяженности дорожного полотна, Но в дальнейшем надо ходатайствовать о привлечении лица ответственного за содержание данного участка дорожного полотна к административной ответственности, оценивать ущерб и обращаться с иском в суд. Если, опять же, в отношении водителя составлялся протокол по статье 124, при наличии указанного комплекта документов, необходимо оспаривать вину, добиться прекращения дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Попытаться решить вопрос составления протокола, если это не удается, значит обращаться с иском в суд, доказывать вину в гражданском порядке. Перед тем, как заниматься оспариванием своей вины, привлечением к ответственности, ответственного за содержание участка дороги, необходимо отрезво взвесить доказательственную базу, что у нас есть, чтобы не получилось, что огромное количество усилий и затрат будет потрачено в холостую. Опять же, я бы не рекомендовал заниматься при отсутствии хорошей доказательной базы и ущерба от 15-20 тысяч гривен. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами. В следующих выпусках мы расскажем, что можно получить в случае выявления дефектов производителя на вашем автомобиле. Оставайтесь с нами.